Привет, друзья! Вы прошли первый урок и познакомились с функцией автоцифровка. Это удобный инструмент, но у него есть ограничения. Во-первых, изображения должны быть качественные с четкими краями, что не всегда возможно. А во-вторых, отдельные объекты не поддаются редактированию. Либо поддаются, но время потраченное на их редактирование съедает все плюсы быстроты автоцифровки. Поэтому следующий шаг – научиться вручную обрабатывать изображение с помощью инструментов. Инструменты, о которых пойдет речь в этом уроке, расположены на панели «Создать». Основные инструменты для создания объекта в программе – это открытый-закрытый объект, открытый-закрытый рисование от руки и блок. Именно о них мы и поговорим в этом уроке. Инструменты рисования от руки предназначены для тех, кто обзавелся планшетом, Создание объектов похоже на рисование карандашом на бумаге. А вот с помощью открытого-закрытого объекта и блока создаются дизайны с помощью мышки. На панели инструментов выберите открытый объект и контурную заливку «Одинарный контур». Перенесите курсор мыши на рабочее поле и кликните левой клавишей мыши. Вы создали первую базовую точку или узел. Потяните курсор в сторону. От базовой точки к курсору тянется линия, которая называется сегмент. Снова кликните левой клавишей мыши. Теперь сегмент соединяет первую и вторую базовые точки. Создайте произвольное количество точек с помощью левой клавиши мыши а затем нажмите клавишу Enter или пробел на клавиатуре, чтобы завершить создание объекта. Таким образом создаются объекты, которые в шитье мы называем строчка или декоративная строчка. Инструмент используется для создания не замкнутых строчек. Снова выберите инструмент и создайте произвольный объект, но с помощью правой клавиши мыши а затем два объекта, чередуя сперва нажатие левой и правой клавиши мыши, а затем правой и левой клавиши мыши. Если вы будете создавать базовые точки, прижав клавишу Ctrl, то курсор мыши будет двигаться не плавно, а дискретно, шагом 15 градусов. Выделите любой из созданных объектов и попробуйте применить к нему различные стежковые заливки. Это основные базовые приемы работы с инструментом «Открытый объект». На панели инструментов выберите закрытый объект и стежковую заливку шаговое заполнение. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и кликая левой клавишей мыши создайте произвольное количество точек. А затем, не соединяя первую и последнюю точки, нажмите клавишу Enter или пробел на клавиатуре, чтобы завершить создание объекта. Программа автоматически соединит первую и последнюю точки. Снова выберите инструмент и создайте произвольный объект, но уже с помощью правой клавиши мыши. Представьте, что вы обрисовываете лужу, кляксу или облако. А затем произвольный объект чередуя нажатие левой и правой клавишей мыши. Точно так же, как и в первом случае, при нажатии и удерживании клавиши Ctrl, курсор мыши будет двигаться шагом в 15 градусов. К замкнутым объектам вы можете применить как контурные заливки, так и различные виды заполнений. Для этого выделите объект и кликните по иконке с любой стежковой заливкой. Во время рисования не допускайте пересечения сегментов, иначе стежковая заливка частично не будет применена к объекту. Работа с инструментом «Закрытый объект» это обводка по контуру любого сложного по форме объекта. Вот, собственно, основные базовые приемы работы с инструментом «Закрытый объект». Инструмент-блок отличается немного от предыдущих двух инструментов по основному принципу формирования будущего объекта. Он создается парами точек. Представьте себе вазу и проведите по ее центру невидимую ось. Обрисовывать вазу вы будете не по периметру, как в предыдущем случае, а созданием пары точек, расположенных по разные стороны от виртуальной оси. Принцип создания точек тот же, что и прежде. Нажатие левой клавиши мыши создает точку, соединяющую прямые сегменты, а нажатие правой клавиши создает точки, соединяющие кривые сегменты. Их комбинация позволяет сформировать объекты любой формы с любыми поворотами и загибами кривой. Чтобы завершить создание объекта, нажмите клавишу Enter или пробел на клавиатуре. Инструмент блок это в первую очередь объекты, которые похожи на листья травы или объекты а лавровый лист. А вот лист клена и монстеры и другие сложные формы это работа для инструмента закрытый объект. У инструмента блок есть одна тонкость. Каждая из созданных вами порточек это угол наклона стежковой заливки. Это позволяет сформировать так называемую верную заливку. Это еще один из ориентиров при выборе инструмента. Если в какой-то фигуре вам нужна верная заливка, то выбираем инструмент блок. Если же угол наклона один, то выбор однозначно за инструментом закрытый объект. Просто потому, что он проще, ибо не стоит плодить суще, когда потребность всего лишь в одном угле наклона. Основные заливки, которые имеют смысл использовать с инструментом блок, это первые семь заполнений на панели стежки. Применив к объекту другие заливки, вы получите все тот же объект, нарисованный инструментом закрытый. Это, это же касается и контурных заливок. Обрисовывать инструментом блок объекты по контуру почти не имеет смысла. И последнее. Создавая объекты, не пытайтесь повторить форму, располагая точки близко друг к другу. Сегмент, соединяющий две точки, весьма подвижен. Попробуйте понять, на каком максимальном расстоянии вы сможете создать ту или иную точку, чтобы сегмент повторил линию объекта. В процессе рисования инструментами, если вы допустили ошибку, нажмите клавишу Backspace на клавиатуре в виртуальной машине Mac, эта клавиша называется Delete. Она отменит последнюю нарисованную точку. Если вы рисуете и видите, что ваш объект не соответствует рисунку, дорисуйте его до конца, а затем зайдите в редактирование и поправьте форму. Если вы забыли правила редактирования, посмотрите ролик редактирования объекта. Итак. Вы познакомились с базовыми принципами создания объектов. Теперь пришло время практики. Загружаем изображение в программу, определяем, каким инструментом создать тот или иной объект и начинаем практиковаться. С каждым новым объектом логика работы инструмента будет вам все более и более понятна, а создание объектов будет занимать все меньше и меньше времени. Хорошего дня!